Алтай. Зоопарк блин. Астюха, иди сюда Привет, привет Донецк, привет Подарили Ладно, я потом выйду на связь Всем привет Мои 83 человека Я что не сплю Я еду со студийки домой Я еду, слушаю мудзончик, как обычно, радио джаз, охуенное настроение, Харьков, привет. Нет, к сожалению, новые треки Тибили не слушал, но очень надеюсь послушать. Вот, и надеюсь, что я сейчас спокойно еду. Так, что там? ту блядь, ту ту ту ру Короче, оп, господа ГАИ, короче родина санты это где вообще а где тут у нас родина санты на данный момент Блять, как меня заебалейте нахуй Ой, пойми, кто у меня во дворе, блин. Ну, ладно, всем доброго утра, отличное настроение, что я не... тут, такая пробка у меня во дворе. На клуб открыли, блин. Хуй припаркуешься. Сейчас, секунду. Вали нахрен, блин. Вали, не баны, блин. Сейчас, секунду, господа. Одну секундочку, пожалуйста, извините, секунду, сейчас этот паркуемся где-нибудь, что-нибудь вам вот. скажу. Короче, что вам сказать? Никуда я не лечу, я лечу домой. Я прилетел домой к своей родимой, своей любимой ланочке. Вот. Смотрю, как во дворе бегают бешеные малолетки, бухие, и говнище. Бля, так уж не занимался раньше. Вот. Кому что? По-моему. По-моему, всем уже все понятно стало. Слушай, я, короче, слышал, что там, блядь, за магию эту. Могу вам так сказать. Абсурдные штуки люди говорят. Ужас просто. Просто ужас. Не собираюсь поддерживать их. Хотя они, наверное, на это рассчитывали. Но я больше так не хайпюсь. Вот, ну что там? Мои, блядь, сколько там? 75 чал. Сейчас, хули не спите-то все. не черноземный, хузня. Да, заебатый тречок. Хабари, привет. Вот сейчас покурю, айксы, пойдем домой спать. Здравствуйте, блядь. Работа, ёпту. Джони, вау. Утро, хуютро утро, блядь. Ну да, наверное, 19 в девятнадцатом уже февраля. Иркутку большой привет. Блять, кто-то на работу, я вот еду с работы, у меня такая работа, рэп рэп делать. Ты что наркоман, блядь? Ангарск, всем привет короче московский приходите 5 числа к нам вновь целпа будем бухать версус ты на трёхки так держится мир версус я хуй знает мой оппонент слился не никаких новостей не слышал Это я ромку пока еще не видел увидишь узнаю обязательно Ты живодер и пидорасы, бля. Я, ты не мой кумер, точно. Ох, у я себя. У нас минус 7. Блять, если Путин мне привет передавал, я бы не парился сейчас в жизни. Ника улетает на пару дней в Питер отдыхать. 30 дохуя угу. не надо было Фу, иначе бы мне сейчас не дам петля наверно до сих пор хулим блять не спится вот при вот куда они едут нахуй 6 утра ебаный кибастот блять 15 ну, ага. дпрф счет да. местного не знаю я не против кибили мне покажите где он вообще что-то его даже не слышал что он вернулся но уже вот второй раз читает для, Радио для умных людей Канал на ютубе, у нас есть канал, Цаурекус называется. Давай, въеби ему. Въеби ему, блядь. Иди, конечно, товарищи, здесь что происходит. Вот так вот живешь в центре города, блядь. Джаздист. А, это тёлка идет, За ней чувак орёт. А по-моему, кому-то сегодня не дадут блядь. Вот это, блядь, женщины, нахуй Вот это будущее они ж мать, баный свет, блядь. Тлки нахуй так себе вести, блядь, как мрази ебаные. А, теперь будем. Да нет, ты что прикалываешься? <coughs> Даже не писали, сколько мы с рэпа зарабатываем вообще. Я нихуя не делаю, зарабатываю, больше не можешь себе представить. Кари, привет. Да, блять телки, которые ведут себя на всю улицу, а рот, нахуй, похуй, хуй, моржовый, блядь. Мат, перемат. Ебать, вы шкуры ебаные. Просто дешевое, блядь. Ну, не знаю, дешевое, блядь, беспонтовое мясо, нахуй. сейчас это в натуре будущее жена. Да нахуй кто кому такая нужна, то он такой женится че. Всем привет, всем привет. Привет, корешка. А я вот иду домой. Я просто думаю, не идти за стиками, блядь, или не идти за стиками, или просто идти домой, лечь спать. Но утром придется идти за стиками, блядь. А утром вообще будет там А Карина, а ты что, не спишь-то? Раста? Так это не мой, Растаман, это не мой трек, по-моему. Или мой. Рыбчину включить? Блин, я заебал, рыбчина. Хорошие рыбчины сейчас не делают. Че тебе ответить, И Не дойдет, все спят, блядь, ты че? Хватит жрать. Короче, ладно. Стики куплю завтра. Почему звончик такой, блядь? Снег хуярит, блядь, во всю. Дорога такая мягкая, пушистая, блядь. Москва такая вся в снегу. Охуенно спать. Вам отлично работа, господа. А я спать. Живу я в центре города. Как жил раньше. Вот, начну весной строить дом, а для нашей семьи, для меня, ланки, трех собак, блин, И еще куча людей, которые моя семья, моя мама, моя бабушка, либо ДДшники, я, пожалуй, пойду спать. Пока всем отличное настроение.